Они говорят, ищи девушку, у меня их тысяча. Они говорят, ищи друзей, у меня в мутищах. Они говорят, что за стихи ты пишешь Я говорю, читай контекст Они говорят, ищи работу Я говорю, я не Яндекс Я не Гугл Я не Яндекс Лучше пойду куплю я. Пачку Кантекс Пачку Тюрекс Пачку гусанских Испытаю каждую Мало маски Я не Гугл Я не Яндекс Лучше пойду куплю в магазин Бачку Кантекс Бачку Тюрекс Бачку гусарских Испытаю каждую мало -мальски. Дикция как диктофон Я диктатор Не бери себе iPhone, В apple Store, Бери лучше Android По моей воле Коломбур я И я, -я. я, -я. Не коломбур Ректальные проблемы Я не ректор Реклама тоже не ко мне Я не ректор Ресторан открою Всех там угощу Каждому пришедшему я лещу Я миллионер, денег очень много Купил себе недавно новую корову Милиционер строго молит бровки Вот они мои любимые коровки Кончил универ, я уникальный Уникоп канал, универсальный Сидишь, смотришь, слушаешь, вникаешь Что непонятно, в поиски вбиваешь Что если... Я не гогол я не Яндекс, лучше пойду куплю я. Пачку Контекс, пачку Дюрекс, пачку гусарских Испытаю каждую маломасске. Да нет. Я не Гугл, я не Яндекс. Лучше пойду куплю. Пачку Дюрекс, пачку Дюрекс, пачку Дюрекс. Да-да-да-да-да-да, пачка дюрок, мало маски, понемногу, кто-то стащил и съел мою корову. Ах, фагату, я вас найду сейчас.